Не знаю, что-то так это не стал. Не рук, не Я один сегодня роман. мне злок. Я один сегодня работал. Я ставлю, блядь, даже. Ага, себя я один Своя... они блять или главное на ящики отправили. а да, ну меня никто не отправляет я если свою работу сделал я иду помогаю людям. А не попую чтобы не а сидел где? я был я был на ну, как мы говорили а, вот, а, -а, -а, а делать потом... Никого не мало. Там просто на печь, Надо на, на, на, на третьем взять ряд. Я, взять маленький, Я, взять не могу. Оставь. Я тоже бегал в боги Мать! перемотаешь, чтобы не долгалось И Ощущения а, подъехать. А что ты взял, что может быть заранта? Потому что понимаешь, оно все разорвано. А ты надираешь, блядь, и борь все-таки летает. Не, имею в виду, что надо что-то думать. От, от этого многих нельзя, надо сильнее купить ортопедические, вот тогда будешь как злопа. Или свою окну. Они, они строго срали, но эти что у Питере, когда проходим на работу. Ну, как понимать, да? Они, Правда, ну, как Они здесь не полонят. Здесь я, ну, а это посмотрит ноги. вот, в Скажет, что ему надо, да, и деньги, А если нет, я... Хотя ночь, не так, мы должны уставать, No worries. <laughs>